Всем привет! Это видео поможет научиться распознавать намерения крупного игрока на рынке. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, как выглядит паттерн UpTrust и как его применять, как не попасть в ловушку крупного игрока, как определить момент кульминации паттерна UpTrust с помощью платформы ATAS и как настроить свой график так, чтобы видеть замыслы крупных агрессивных трейдеров. Разберемся, что такое UpTrust. В переводе с английского этот термин означает «выдавливание вверх. Этот паттерн относится к системе VSA и на свечном графике паттерн может проявлять себя в виде крупной восходящей свечи на сверхвысоком объеме и последующим снижением. Такие аномальные свечи достаточно частое явление на рынке и связаны не с проявлением агрессивной торговли. Появление паттерна UpTrust для многих сигнализирует о начале разворотного движения. Однако подобные паттерны в VSA также используются крупными игроками для заманивания в ловушку мелких покупателей. Крупный игрок может использовать паттерн для формирования позиций по выгодным ценам. Давайте рассмотрим, как настроить ATAS для поиска таких паттернов. На представленном графике замечена агрессивная восходящая свеча с аномальным объемом. Это паттерн UpTrust. Чтобы найти это место на графике, запустите платформу ATAS а если вы еще ее не установили, то ставьте видео на паузу и по ссылке в описании регистрируйтесь и скачивайте АТАС бесплатно. Теперь нужно создать новый график. Выбирайте инструмент 6 m 8 Это июньский контракт фьючерса на евро. Вам потребуется загрузить историю. Для этого здесь назначьте конечную дату загрузки данных 13 апреля 2018 года, а количество загружаемых дней должно быть не менее 10. Теперь добавьте на график индикатор кумулятивной дельты. Для этого зайдите в раздел «Индикаторы», щелкнув правой кнопкой мыши на графике. Найдите в перечне «Индикатор кумулятив дельта», кликните по нему, чтобы активировать. Далее в настройках индикатора установите в поле «Режим» значение бары и щелкните один раз «Добавить». Отлично! Если вы все сделали правильно, то индикатор с нужными настройками появится внизу вашего графика в виде вертикальной красно-зеленой гистограммы. Индикатор кумулятив Дельта отображает в удобном виде накопленную разницу между объемом покупок и продаж за текущую торговую сессию. А сейчас давайте рассмотрим реальный пример агрессивной торговли при появлении паттерна Абтраст. На графике индикатор кумулятивной Дельты указал на усиление продаж после появления паттерна. Однако кульминации так и не случилось. Фьючерс продолжительное время торговался в узком диапазоне выше уровня Абтраст. В такой ситуации уверенность в снижении цены ослабевает, продавцы находятся в томительном ожидании, тень сомнения в отработке медвежьего сценария все сильнее и сильнее. Раскрыть замысел крупного игрока нам поможет специальный график. Для этого клонируйте ранее созданный график 6i M8, выполнив два простых действия. Первое. Кликните правой кнопкой мыши по графику и выберите пункт «Клонировать окно». В новом окне потребуется выбрать режим отображения «Cumulative Trades» с параметрами от 20 контрактов. Этот тип графика показывает только сделки, в которых был объем не менее 20 контрактов. Такие настройки помогут выявить скопление агрессивных сделок, и если они есть, то мы обнаружим моменты кульминации. Вы можете самостоятельно добавить это значение, нажав кнопку «Настроить». В открывшемся меню выбирайте раздел «Cumulative Trades» и жмите кнопку «Добавить». После этого откроется диалоговое окно, в котором вы можете самостоятельно ввести требуемые параметры. Для нашего случая установите значение минимум равное 20, а максимум оставьте нулевым. Нажмите ОК OK, и новый параметр станет доступен для применения на графике. Полученный график необходимо перевести в кластерный режим отображения. А для отображения дельта нажмите здесь. Увеличивайте график до такой степени, чтобы появились цифровые значения кластеров. Найдите на графике торговую сессию 11 апреля 2018 года, где на участке с 10.07 по 10.17 московского времени друг за другом подряд прошли агрессивные продажи размером более 20 контрактов. Этот участок совпадает с вершиной паттерна «Аптраст» и говорит о повышенном внимании со стороны агрессивных трейдеров. Отметим, что продавец не снизил цену. Возможно, что загрузка крупной позиции еще не сформирована. Продолжая отслеживать поведение цены и объема, мы обнаружим, что через два часа цена двинулась выше, туда, где ранее появлялись агрессивные покупатели. Похоже, именно в этой зоне находились стоп-приказы трейдеров, ожидающих снижения цены после аптраски. Отработка стоп-лосс ордеров привело к уменьшению значения кумулятивной дельты. Такая ситуация указывает на кульминацию паттерна UpTrust, которую мы ожидаем еще с прошлой торговой сессии. Агрессивные покупки, возможно, являются стоп-лосс приказами спекулянтов, которые открыли шорт позиции в надежде на снижение цены. Формирование позиции крупным игроком за счет активации чужих стоп-приказов – это частое явление на рынке. Чтобы лучше усвоить произошедшую ситуацию, обобщим описанные события на графике 30-минутного периода. Первый пункт – появление паттерна аптраст. Второй пункт – подтверждение паттерна на повышенном объеме. Третий пункт – участок, где замечены первые крупные агрессивные продажи. Четвертый пункт – участок формирования позиции за счет стоп-лосс ордеров толпы. И пятый пункт – начало фиксации прибыли. Рассмотренная ситуация хорошо демонстрирует, что современный биржевой рынок изобилует ловушками. Главная цель рынка – одурачить настолько много людей, насколько это возможно. Конечно, знание и применение методов VSA не гарантируют защищенность от манипуляций крупных агрессивных трейдеров. Но понимание задумки крупного игрока значительно повышает шансы на профитную торговлю. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, а также ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Также смотрите наши следующие видео, которые вы видите у себя на экране. И до встречи в следующих видео.